либо Находящей землей Мама, и прости, что я не вернулся домой, но ты все еще веришь, что. Лишь людей, Помогите за тех, с кем и сердцем не попрощались, помолите домой и вернуться скорее. Mm-hmm. Yeah. Sure. Ребята, хотиши. Это огромная честь. Я вот...